Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньори Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за три минуты. Сегодня мы с вами поговорим про хитрые союзы в испанском языке. Это И, либо А, да, как может он переводиться, который пишется как и либо союз О, который переводится как Или. Почему они хитрые? Потому что они иногда меняют свой облик. Разберем на примерах, так я думаю будет понятней. Mi amigo es bueno y listo. Тут все понятно и все легко Мой друг хороший и умный Тут все нормально и listo, да. Но если мы, например, скажем так Mi amigo es bueno e inteligente. Мы, Мой друг хороший и умный Мы видим, что и союз, да? И Y перешла в E Почему так случилось? Союз и... Игриего, -e то есть переходит, пишется как, вернее, как Э, e, тогда, когда слово после него начинается на гласную И латину. мы видим Э e интеллигенте, то есть мы пишем Э e и говорим Э, e. не говорят МИ АМИ ГОЖ и Э интеллигенте, нет, МИ АМИ ГОЖ Э интеллигенте, говорят так, Э e интеллигенте. Теперь мы идем дальше, теперь мы перейдем союзу о или тоже разберем на примерах ella tiene nueve o diez ей девять или 10 лет тут все нормально о это о но если мы скажем ella я nueve o о мы видим что о переходит в у почему потому что слово после него да, после этого союза начинается на О. То есть, если мы видим, если слово после союза он начинается на гласную О, как у нас в данном случае было, ОЧО, союз меняется на У и читается как У, но обозначает или О. На. Да? Давайте подытожим. Под О мы только что все с вами разобрали, а теперь про ИГРИЕГУ. ИГРИЕГА пишется, союз И, который обычно пишется, ИГРИЕГА переходит. в и в э перед верн «э». <смех> если слово после него заговорила с этими буквами если слово после него начинается с и латины и латина да например mi amigo es bueno e inteligente e tiene nueve ocho años Видите, все легко. Поэтому подписывайтесь на мой канал, учите испанский с удовольствием сеньорой Тати. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментарии, всем отвечу. И не забывайте заходить на мою страничку, там вы найдете языковую школу сеньорой Тати, где открылись два курса, новый по испанскому языку. Заходите, все очень интересно, и не забывайте про мой инстаграм.